Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 20 вариант из сборника Ященко ЕГЭшного, точнее ОГЭшного, простите, 2023 года на 36 вариантов. Ну, естественно, фипишный. Меня зовут Виктор, это канал «Просто понятно». Теперь мы называемся вот так вот. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Это у нас «Зонтики». Что нужно знать по зонтикам? Кстати, да, проскальзывала информация, что зонтиков на, е, на УГ не будет. Сразу могу сказать, что это сборник от составителей, получается, экзамена. Ну, они вот туда включили. А дальше думайте сами. Хорошо, что нужно знать по зонтикам? Первое, у вас зонтик состоит из треугольничков. Ну вот здесь на рисунке плохо видно, на самом деле вот здесь как бы клинья такие треугольные. И вот количество клиньев надо выдрать. У нас написано, что таких 10 штучек, потому что вот 10 отдельных клиньев. Второй момент. Нам необходимо знать расстояние между концами соседних спиц. Это буковка А. Здесь 34 сантиметра. Вот. вот здесь получается 34 сантиметра у вас будет. Третий момент. Вам нужно знать высоту купола. Это буковка H. По заданию 25 см. То есть вот это H 25 см. И третий момент. Нам надо знать расстояние между концами спиц, образующей дугу окружности. Это буковка D. В данном случае 110 см. То есть вот здесь будет 110 Больше какой-то полезной информации из вот этого большого условия для, для первых пяти заданий ее нет. Давайте посмотрим самое первое. А длина зонта в сложном виде 26,5 см. И складывается из длины ручки и третьей длины спицы. То есть не вся спица, а только третья ее часть. При этом длина ручки 6,3 см. Надо найти длину спицы. Ну вот так и запишем, что весь наш зонтик в сложном виде 26,5 см это ручка, то есть 6,3 Плюс треть спицы. Если спицу возьмем за x, то x, соответственно, делить на 3. Естественно, переносим. Получается 20,2 это х делить на 3. Ну и в таком случае х это 20,2 умножить на 3, что составляет 60,6. Вот ответ на первое задание. Дальше что у нас? Поскольку зонт сшит из треугольников, у нас рассуждал Юля, площадь поверхности нашего зонтика можно найти как сумму площадей треугольников. При этом высота каждого треугольника 58,2 см. Что это за высота? Это вот эта вот высота, которая здесь будет 58,2 см. Вспоминаем формулу площади треугольника. Естественно, это половина произведения стороны на проведенную к ней высоту. То есть в нашем случае 34 на 58, и получается 2 см. Но при этом таких треугольников в зонтиках, как вот я вначале говорил, их 10 штук, то есть там 10 клинев. Поэтому, чтобы найти площадь всего зонтика, просто надо умножить на 10. К сожалению, тут особо-то ничего не сделаешь, то есть 17, ну 17 и 10 даст 170, а вот 170 на 58,2 столбиком все-таки придется умножать. Ну или 17 на 582, кому как удобнее. Получается 9894. При этом по условию задания надо дать округление до десятков. Всегда внимательно читайте условия. Частая ошибка, просто не прочитали условия. Десятки у нас вот. В единицах число 4, то есть число меньше 5. А в таком случае при округлении мы будем округлять до меньшего. То есть 9890. Записали. Дальше что? Ваня предположил, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. Вычислите радиус сферы купола, зная, что OC это R. В чем смысл? OC это R, то есть вот здесь у вас получается R. И вот здесь у вас получается R. Хорошо, при этом вот здесь у вас H. Следовательно, вы можете вот это расстояние расписать как R минус H. При этом h нас, ну, нам дано, это 25. А вот это расстояние, оно расписывается как половинка от d, то есть 55. К чему все это? То есть у нас получается вот такой треугольник прямоугольный, вот здесь r, вот здесь r-h, то есть r-25, ну а сверху у нас получается 55. Естественно, можно расписать теорему Пифагора, то есть... R минус 25 в квадрате плюс 55 в квадрате равно r в квадрате. Ну, раскрываем скобки. Так, плюс 25 в квадрате, плюс 55 в квадрате. Rиму уничтожаются. Остается у нас 50r. Это 25 в квадрате до 55 в квадрате. Ну, в принципе, остается обе части просто поделить на 50 и посчитать. Если мы 25 в квадрате поделим на 50, мы получим 12,5. Если мы 55 в квадрате поделим на 50, соответственно, получается 60,5. Ну, на выходе это все хозяйство дает 73. Записали. Далее. Ваня нашел площадь купола зонта как площадь поверхности сферического сегмента. То есть у него есть формула. Хорошо. Что в этой формуле нам нужно знать? Первое. Пишка это 3,14. Это по условию. р мы только что нашли в предыдущем задании. Это 73. Ашка дана по условию. Это 25. Ну и опять. И опять. И опять. Простая арифметика. 2 на 25 это 50. Соответственно, 3,14 на 50, то же самое, что 31,4 на 5. Можете умножить на 10, поделить на 2. Но в любом случае придется считать. Обычный столбик, арифметику, как обычно, я пропускаю. Я думаю, вы справитесь самостоятельно. Получается вот такое число. При этом округлить нам надо с вами до целого. Ну, в принципе, там насколько я, насколько понимаю, и так округленное до целого получается сразу же. Далее, в пятом, рулон ткани имеет длину 20 метров и ширину 150 сантиметров. Из этого рулона на фабрике вырезаются треугольные клинья для 26 зонтов. Очень важная информация, таким же, как, получается, таких же, как зонт, который был у Юры и Вани. Каждый треугольник у нас имеет площадь 1050 квадратных сантиметров. Ткань оставшаяся уходит на обрезки. И соответственно надо узнать сколько же процентов ткани рулона пошло на обрезки. Хорошо. Что первое нам нужно с вами понимать? Первое что нужно понимать это какая площадь рулона. Он у нас идет 20 метров на 150 сантиметров. Естественно, 150, метров, 150 сантиметров надо перевести в метры. То есть, с учетом того, что в метре 100 сантиметров, то 150 мы, конечно же, на 100 делим. Получается 30 квадратных метров. Далее, нам надо узнать площадь наших треугольников. Что есть? Во-первых, на 26 зонтов. Во-вторых, каждый зон состоит из 10 треугольников. То есть уже треугольников 260 штук. А в третьих, каждый треугольничек 1050 квадратных сантиметров. И вот это число это будет в квадратных сантиметрах. Но нам, естественно, надо в метрах. Поэтому результат мы должны поделить на 100 и на 100. Почему на 100 и на 100? Ну вот 1 метр это тире 100 сантиметров. То квадратный метр это же метр умножить на метр. То есть это 100 сантиметров на 100 сантиметров. Ну поэтому мы дважды на 100 делили. Тут можно немножко там посокращать. И, соответственно, в любом случае 26 на 105 умножаем и делим на 100. Если это сделать, у вас получится 27,3 квадратных метра. В таком случае в обрезке у нас уходит 30 минус 27,3. Сколько это будет? 2 целых. Ну и, соответственно, 0,7 квадратных метра. И нам надо узнать, сколько 2,7 квадратных метра от 30 квадратных метров составляет. Для этого там, давайте А обозначим. Мы 2,7 просто делим на 30 и умножаем на 100. В данном случае это будет 9%. Соответственно, девятка пойдет в ответ. Найдите значение выражения. Что нужно знать тут? Ну, естественно, деление мы заменяем умножением. То есть, 3 четвертых минус 9 умножить на 7 30 можно немножко сократить у нас получается 3 четвертых минус 21 20 в принципе можно уже переводить в десятичные то есть это 0,75 минус 1 целая и соответственно 5 если я нигде не накосячил а я вроде нигде не накосячил да Соответственно, на выходе будет минус 0,3. Можете, конечно, к общему знаменателю приводить. Тут уже кому как удобнее считать. Какой из следующих чисел заключено между минус 8,11 и минус 14,17? Опять же, просто считаем, сколько примерно минус 8,11. То есть 8 делить на 11. Естественно, нацело не делится. Добавили. Будет 7. А дальше можно не считать. Почему? Потому что Смысл в том, что это будет 0,7 с копейками. И также 14 на 17. Можно примерно посчитать, сколько это будет. Естественно, опять же, не делится. Нолик добавляем. А там 8. То есть 80 до да, 56. Это там 136. То есть это 0,8 с копейками. То есть у нас от минус 0,8 с копейками до минус 0,7 с копейками. Ну, естественно, в таком случае это число минус 0,8 Найдите значение выражения. А что надо сделать тут? 24 надо представить как произведение 3 и 8. То есть это просто 3 на 8. Не забываем, что 24 было в четвертой степени. Когда у вас идет произведение в степени, вы можете каждый из множителей возвести в эту степень. То есть написать вот в таком виде. При этом у вас идет деление степени с одинаковыми основаниями. То есть вот троечки делятся, ну и соответственно восьмерочки делятся. При делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается, показатели степени вычитаются. Ну и с восьмеркой то же самое. Остается в таком случае 3 в квадрате умножить на 8 в первой. Ну, то есть 9 умножить на 8, что в свою очередь дает 72. Это ответ. Так, найдите корень уравнения. Хотел сказать решите. Это не полное квадратное уравнение. Для начала перенесем все в левую часть. Когда переносим через знак «равно», не забываем менять знак слагаемого. Вынесем общий множитель за скобки, в данном случае х. Получили произведение. В данном случае произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Записали. Ну понятно, х равно 0 так и остается. А здесь троечку перенесли, получили 5х равно 3, поделили обе части на пятерку. И соответственно на выходе 3 пятых или 0,6 у нас получилось. Нам необходимо в ответ указать больше из корней, ну 0,6 конечно же это и будет. В 10 физико-математическом классе учатся 19 мальчиков и 6 девочек. По жребию они выбирают дежурного по классу, найдете вероятность того, что это будет мальчик. Для этого необходимо количество мальчиков, которые учатся в классе, поделить на общее количество детей. То есть получается 19 делить на 25... Что, в свою очередь, дает 0,76. Необходимо установить соответствие между формулами, которые заданы функцией, и графиками. Что нужно знать? Линейная функция в общем виде записывается как y равно kx плюс b. Так вот, коэффициент b соответствует ординате точки пересечения графиком, Оси о По-русски ось о пересекается в точке. И вот значение y в этой точке это и есть коэффициент b. То есть здесь b равно 2. Здесь b равно минус 2. Здесь b равно 2. Вот минус 2 у нас в одном, точнее просто 2 у нас с вами равно только в одном месте это b. Ну вот сразу b можем поставить. Второй момент. Если у вас концы прямой расположены в первой и третьей координатных четвертях, они всегда вот в таком порядке идут, то коэффициент k больше нуля. То есть вот здесь k больше нуля, а k больше нуля это пункт А. Ну и все соответственно это пункт В. В результате у вас получается 1, 3 и 2. Скорость камня падающего с высоты h у нас в момент удара о а землю можно найти по формуле. Формула дана. Камень падает с высоты 90, g 9,8 и необходимо найти, соответственно, скорость, с которой он шлепнулся. В данном случае просто подставляем, ничего сложного нет. 2 на 9,8 и на 90. Это будет 2 на 98 и на 9. 196 на 9. Корень 196 это 14 из 9 3. В результате получается 42 метра в секунду. Хорошая достаточная скорость. Укажите решение системы неравенства. Это линейные у нас неравенства. Как они решаются? Переносится все, что без x, вправо, все, что с x, остается слева. Ну, можно наоборот, разницы нет никакой. Главное, когда переносите, не забывайте менять знак слагаемого. То есть здесь будет 27, здесь будет минус 3x, меньше, чем минус 6, минус 6. Дальше, обе части делятся на коэффициент при x. Единственный момент, когда вы делите на отрицательное число, знак неравенства меняется на противоположный. То есть получается больше 9, ну и соответственно больше 4. Нам нужны числа, которые будут больше 9 и при этом больше 4. Ну так как система подразумевается пересечением множества, то есть на выходе мы получаем x больше 9 просто. Есть такой, Да, есть. она идет по четвертым номерам, соответственно четверку мы и пишем. Камень бросает в глубокое ущелье. Он пролетает... 7 метров за первую секунду и за каждую следующую на 10 метров больше, чем в предыдущую. Соответственно, надо узнать, сколько метров пролетит камень за первые шесть секунд. Вообще, на самом деле, есть вариант простой. Первая секунда, вторая секунда, третья секунда, четвертая секунда, пятая и шестая и не паримся. То есть, здесь пролетело 7, 17, 27, 37... 47 и 57 ну и просто складываем полученные значения что у нас там 77 7. 1 2 3 4 5 6 7 до да? 6 на 7 плюс получается 10 20 30 40 и 50 10 20 30 30 30 60 60 40 это соответственно 110 и Интересно получается 110 и 150. Да, 150. Какие 110? 100 просто, конечно же, 150. 6 на 7 это 42, соответственно 150, 192. Вот лучше решим так. В прошлом варианте я показывал, как это через электрическую прогрессию решить. Кому интересно, посмотрите, как в прошлом варианте. Там ничего не меняется, просто циферки другие будут. Хорошо. В треугольнике АБЦ угол С 115. И, соответственно, надо найти внешний угол. Все очень легко и просто. Внешний угол является смежным с углом C, а сумма смежных углов равна 180 градусов. Поэтому, если мы его возьмем за альфа, то для того, чтобы найти альфа, достаточно из 180 вычесть 115. Это будет 65 градусов. Ну, соответственно, естественно, 65 в ответ и пойдет. Далее у нас хорды АС и БД пересекаются в точке П. известном БП, ЦП и ДП. Найдите АП. При пересечении хорд мы получаем равенство. В данном случае АП к ПЦ. То же самое, что ДП к ПБ. Естественно, достаточно просто выразить АП и подставить значение. То есть ДП на ПБ и делить на ПЦ. Что получается? ДП 13... ПБ 12. Ну и все это хозяйство делится на 6. Естественно, немножечко можно сократить. И на выходе получится 26. Надеюсь, не напортачил. Диагонали С а, и БД трапеции с основанием С и АД пересекаются в О. BC известно, С известно и АД известно. Что у вас получается? Первый. Угол С. БО равен углу ОДА, как накрест лежащий при параллельных БЦАД и секущий БД. Угол БОЦ равен углу АОД как вертикальный. В таком случае треугольничек БОЦ подобен треугольничку АОД по двум углам. Если они подобны, то мы можем написать отношение сторон. СО относится к АО. Так же как BC относится к AD. То есть берем стороны напротив равных углов. И соответственно отношение у нас с вами есть. При этом BC к AD 4 к 9. Ну вот смотрите. Тогда давайте пусть CO у нас 4X. AO 9X. И в сумме они дают все AC. То есть 26. Понятно, что X тогда равен 2. А нам необходимо... АО найти. АО у нас 9х, то есть 9 умножаем на 2, это 18. Записали 18. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен ромб. Найдите площадь этого ромба. Считаем диагонали. Здесь 4 клетки. Здесь получается 10 клеток. Площадь ромба можно найти как половину произведения диагонали, умноженное на Соответственно, на просто половину произведения диагонали. Никак ни на что не умножено. То есть 10, соответственно, на выходе мы получаем 20 квадратных клеток. Площадь клеточки у нас единица, потому что сторона 1,1. Ну, соответственно, 20 на выходе и будет. Какое из следующих утверждений верно? Площадь параллограмма равна половине произведения диагонали. Нет, там еще фигурирует синус угла между ними. Сумма углов прямоугольного треугольника 90. Нет, сумма всех 180, только острых 90. Бесектриса треугольника пересекается в точке, которая является центром окружности, вписанной в этот треугольник. Абсолютно верное утверждение, поэтому троечка и будет правильным ответом. У нас в 20-м есть уравнение. Что мы видим? В принципе, вот 1 делить на х минус 2 в квадрате можно представить как 1 в квадрате делить на х минус 2 в квадрате. Для чего это делается? Для того, чтобы мы смогли записать вот в таком виде. И сразу же делаем замену. А замена будет 1 делить на x-2 равно y. Тогда мы получаем y в квадрате минус y минус 6 равно 0. Тут достаточно просто. По теореме Виета сумма корней единица произведения корней минус 6. То есть корни это 3. И минус 2. Кто не знает Виетта, пользуйтесь дискриминантом. Делаем обратную замену. Получаем, что 1 делить на х минус 2 это троечка. Либо 1 делить на х минус 2 это минус двоечка. В первом случае, соответственно, х минус 2 будет равно 1 третий. А во втором случае х минус 2 будет равно минус 1 второй. В таком случае первое уравнение имеет корень 1 третья, получается плюс 2, это 7 третьих. А во втором минус 1 вторая плюс 2, это полтора. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город Б. Расстояние между городами 112. Так, обратно он ехал со скоростью на 9 км в час больше, но делал остановку на 4 часа. И вообще время в пути одинаковое. Хорошо, что мы сделаем? Ну, давайте таблицу сделаем. ВТС. Здесь будет АБ, здесь будет БА. Нам необходима с вами скорость велосипедиста из Б в А. Пишем здесь Х. Соответственно, здесь будет Х-9, потому что на 9 меньше. По времени. Так, S в, авто, в обоих случаях 112. Время движения тогда здесь 112 на x минус 9 часов. Здесь 112 на x часов. При этом это время, больше этого времени на время стоянки. То есть 4 часа. То есть мы можем записать 112 на x минус 9. Минус 112 на x равно 4. Обе части сразу делим на 4. Получается... 28 делить на х минус 28 делить на х минус 9 равно единице. Приводим к общему знаменателю. Так, равно х в квадрате минус 9х. Естественно, взаимоуничтожается. Переносим все х в квадрате минус 9х. Единственный момент, естественно, И я немножечко, или не немножечко, ха, очень весело получилось. Конечно же, я немножечко напортачил. У нас минус 9-то записал правильно, а потом какую-то ахинею начал писать. Конечно, в таком случае вот здесь будет плюс. Вот теперь уже без ошибок. И 28 умножить на 9 равно 0. Естественно, тут решается. Можете через дискриминант, можете нет. То есть сумма корней 9 произведение 28 на 9 я сделал вид что я подобрал корни у нас получается один из корней это 21 а второй корень отрицательный поэтому нет смысла его считать вот будем считать что вот так ну, я думаю с дискриминантом и справитесь самостоятельно то сложности у вас не должно никакой возникнуть Постройте график функции. Что тут нужно знать? Тут нужно знать разложение квадратного трехчлена на множитель. То есть, если у вас есть квадратный трехчлен, вы можете разложить вот в таком виде. Где x1 и x2 это корни квадратного трехчлена. Ну и, естественно, помнить формулу сокращенного умножения, которая называется разность квадратов. То есть, она выглядит вот таким макаром. Что у нас тогда получается? Получается, что наш y... Это x минус 2 на x плюс 2. Вот она формула сокращенного умножения. Дальше x минус 3, x минус 1. Вот оно разбиение квадратного трехчлена. И, соответственно, снизу у нас будет x минус 1 и x минус 2. Тоже разбиение квадратного трехчлена. Естественно, мы видим одинаковые. Их сокращаем. У нас остается x плюс 2 на x минус 3. Это, в свою очередь, будет x в квадрате. Минус x, минус 6. Но у нас x минус 1 и x минус 2 в первоначальном варианте было. Поэтому мы учитываем, что x не равно единице, x не равно 2. Если эти единицы двойку поставить сюда, то y не должен равняться. Так, 1 минус 1 минус 6, соответственно минус 6. Ну и если двойку подставить, так, 4 минус 2 минус 6, это минус 4. Все это для себя учли. Теперь рисуем, а, ну, естественно, еще вершинку параболы находим. Это у нас минус b делить на 2 а Давайте запишу на всякий случай. Опция вершина находится как минус b делить на 2 а То есть в нашем случае это минус минус 1 делить на 2 на 1, то есть 0,5. И тогда y-нулевое будет, если 0,5 опять же вот сюда подставить. Это минус 6,25. Вот теперь уже параболу можно строить нашу. Рисуем координатную плоскость, причем положительную по y то не обязательно особо рисовать, потому что у нас в основном отрицательной все будет. Так, у нас есть число 2,1, то есть тоже по ширине не обязательно делать широкую особо. Вот такая вот у нас получается координатная плоскость. И здесь минус 2, соответственно минус 6. 0,5 вот здесь, минус 6,25, точечка вот здесь находится. Хорошо, что тогда дальше? Естественно, мы берем единицу и подставляем. Подставляем сюда, это 1. Причем уже подставляли, там минус 6 и будет. Точка есть, точка есть. Вспоминаем, что парабола у нас симметрична относительно вершины. Поэтому я вот здесь точку поставил и сразу же симметричную ей, то есть я уже 0 не подставляю. Двойку мы тоже уже считали. Минус 4 будет. Подставили. И сразу же симметрично. Можете взять тройку подставить. Получится 0, естественно. Сразу поставили симметрично. И вот так выглядела бы наша с вами парабола. Раз, два и три. Не забываем, что 1-6 пустая точечка. То есть вот здесь у нас пустая. 2-4 минус пустая. Точечка пустая. Все. Теперь по условию задания спрашивают, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно одну общую точку. Что такое прямая y равно m? Это прямая параллельная оси абсцисс и проходящая через ординату m. Например, вот такая вот прямая, это будет y равно единице, потому что она проходит через однерку. И нам нужна вот такая прямая, чтобы она имела одну точку пересечения с осью, ну с осью, простите, с графиком функции. Естественно, это прямая, которая пройдет через вершинку, то есть это «y» равно минус 6,25. Это прямая, которая пройдет через первую пустую точку, это «y» равное минус 6. И это прямая, которая пройдет через вторую пустую точку, это «y» равно минус 4. Значит, M принадлежит минус 6,25 минус 6 и минус 4. Вот, в принципе, у нас ответы на это задание. Бисектриса углов А и Б при боковой стороне АБ трапеции АБЦД пересекается в точке F. Найдите АБ, если АФ 15, BF 8. Угу. Хорошо, давайте нарисуем какую-нибудь трапецию. Введем обозначение. Боковая сторона у нас АБ. Вот так и напишем. Бисектриса здесь пусть раз... Биссектриса здесь плюс 2. Пересекаются они в точке F. АF 15, BF 8. Так как нам дана трапеция, то мы можем сказать, что угол А плюс угол Б в сумме 180 градусов. Потому что трапеция имеет два параллельных основания. а б для этих оснований секущий. Ну и соответственно сумма односторонних углов 180. При этом биссектриса делит угол пополам. Следовательно сумма половинок этих углов это... Половина от суммы, естественно, будет 90 градусов. Следовательно, если посмотреть на треугольник АВФ, то как раз вот эти два угла, это и есть половинки. То есть угол АФБ, простите, в нем будет равен 180 минус 90. То есть 90. Наш треугольник получился прямоугольный. В таком случае АВ будет находиться по теореме Пифагора, как АФ в квадрате плюс BF в квадрате под корнем. Ну, 15 в квадрате до 8 в квадрате дают 200... Сколько там? 89. И на выходе это будет 17, конечно. Вот все решение для данного задания. В выпуклом четырехугольнике АВЦД... Углы А, Б, Д и АСД равны. Докажите, что DC а, и DBC также равны. Давайте накидаем какой-нибудь выпуклый четырехугольный, ведем обозначение ABCD, а, и нам говорят, что есть равные углы, а именно угол АБД, то есть вот этот. Ну и соответственно угол ACD. А, а нам необходимо доказать, что угол DAC, а, то есть вот этот. И угол dbc также будут равны. Хорошо. Возьмем точку пересечения за О. Что мы можем сказать? Угол BOA равен углу COD как вертикальный. В таком случае треугольник BOA подобен треугольнику так COD по двум углам. Раз они подобны, мы можем расписать отношения сторон. BO относится к CO, так же как АО, относится к OD. Не забываем, что у нас стороны записываются напротив равных углов. Но из этого равенства мы можем получить другое. BO относится к AO, так же как CO относится к OD. Если мы посмотрим на углы AOD... И угол, ну и BOC. Они также будут равны как вертикальные. А с учетом вот этого равенства мы получаем, что треугольник BOC подобен треугольнику AOD по отношению двух сторон и равенству углу между ними. И при этом у вас OC относится к OD. То есть вот эта сторона к вот этому. Следовательно. И углы напротив этих сторон будут равны. То есть угол ОБЦ будет равен углу ОАД. Ну что и требовалось доказать по условию данного задания. Ну естественно, вместо Ошечки вы можете спокойно Д взять, то есть ДБЦ. И вместо О С взять, то есть ЦАД. Получается то, что вас спрашивали по условию задания. Точки М и N лежат на стороне АС треугольника ABC на расстоянии 16 и 39 от вершины А. Найдите радиус окружности, проходящий через точки М и N и касающийся луча АБ, если косинус BAC известен. Ну что ж, в прошлом варианте я показывал метод достаточно, ну скажем так, трудоемкий в плане арифметических операций. Без калькулятора он почти не реализуем был. Ну, реализуем, конечно, но с определенной долей ошибки. Теперь покажем вариант, когда у нас красивое доказательство. В таком случае, точнее, не в таком случае, а красивое решение. Не те слова подобрал. Вот наш треугольничек. Так, что-то я немножко хрипеть начал на видео. По всей видимости, я заболеваю. Так, у нас есть точка M, есть точка N есть c, есть b, и пусть касается у нас в точке f. В принципе, вот так выглядит наш рисунок. При этом говорят, что am 16, а n вся 39. Хорошо. Первое свойство, которое используется, это свойство касательной и секущей, проведенной из одной точки, а именно, что af можно найти как am умноженное на АН под корнем. То есть получается 16 на 39. Ну и отсюда можно записать как 4 корня из 39. Второй момент. так вот. Мы можем в принципе найти по теореме косинусов, чему равна мf. По теореме косинусов этой мf будет находиться как? АМ в квадрате плюс АФ в квадрате минус удвоенное произведение АМ на АФ. Ну и на косинус угла А. Раз, два. Я думаю, подставитесь, сможете самостоятельно. Я сразу напишу конечный вариант. Дело в том, что МФ получилось 16. Это значит, что треугольник АМФ он является равнобедренным равнобедренный. Так как он равнобедренный, то угол А равен углу МФА. Записали себе вот так. Но при этом, смотрите, есть еще свойства. угол МФА в таком случае равен углу МНФ. Он, конечно, у меня получился NF как диаметр, но не обязательно по условию задачи он будет диаметром. Даже, скорее всего, в данном случае он вообще не будет диаметром. Просто на рисунке так совпало. То есть никакого отношения к диаметру это не имеет. А имеет отношение следующее. Дело в том, что угол MFA это угол между касательной и хордой. И он рассматривается по величине, как половина дуги, которую он отсекает. То есть половина вот этой дуги. Но в то же время половина этой дуги равен вписанный угол, опирающийся на эту дугу. А это как раз угол MNF. То есть мы можем сказать в таком случае, что угол MNF равен углу А. Но опять же, зная косинус угла, можно всегда найти синус угла. Используя основное тригонометрическое тождество. То есть это будет единица минус 1. Косинус квадрат, то есть в нашем случае косинус корень из 39 на 8, это 39,64. Ну, естественно, под корнем. На выходе мы с вами получаем 5 восьмых. А дальше вспоминаем теорему синусов, а именно, что радиус описанной окружности около треугольника, а в данном случае треугольник у нас МНФ вписан в эту окружность, можно найти, как сторона, делить на удвоенный синус противолежащего угла. То есть, как МФ... Делить на удвоенный синус угла МНФ. В принципе, все остается просто подставить. 16 мы делим на дважды по 5 восьмых. Получается 16 умножить на 4 пятых, что в свою очередь даст 12,8. Вот в принципе все решение для данного задания. Я надеюсь, оно понятно. Правда, тут действительно ну, много теорем используется в сравнении с решением такого же задания в предыдущем варианте. Но, однако, здесь все решается без использования калькулятора, достаточно легко и быстро. Если вы посмотрели, я безумно рад, я благодарен. Как минимум, я понимаю, что моя деятельность проходит не напрасно. Если вам понравилось, пожалуйста, не забывайте про подписки, про лайки, рассказывайте друзьям, пишите комментарии, это все нужно для продвижения канала. Но опять же, мне это будет определенной мотивацией. До новых встреч, дорогие друзья!